Что Канский здесь делает посреди ночи? Может быть, я не прав, но он мне очень не нравится. Надо бы сделать так, чтобы он меня не заметил. Большая шишка у него на затылке наверняка дает о себе знать. Наконец-то пришел ответ на мой запрос. Интересно узнать, что же удалось выяснить моему ирландскому коллеге. Привет, Макс. Прости, что так долго, но сведения, о которых ты просил, было не так легко достать. Хорошо, что ты догадался послать мне оригинал письма, но об этом позже. Для начала поговорим об ирландской компании, название которой стоит в заголовке письма. Эта компания раньше принадлежала человеку по имени Кен Моранже, занималась какими-то удобрениями. Компания неожиданно прекратила свою деятельность, хотя дела у нее шли достаточно хорошо. К сожалению, подробности мне выяснить не удалось. С тех пор... Моранже живет как отшельник на небольшом острове у побережья Ирландии. В письме ты найдешь карту. А теперь перехожу к самому интересному. Я подробно изучил письмо, которое ты мне переслал. Оно вовсе не пустое, как кажется, на первый взгляд. Очевидно, оно написано своего рода невидимыми чернилами. Не так уж изобретательно, но, видимо, с такими, как ты, вполне срабатывает. Привожу текст письма. Надеюсь, тебе будет понятно, о чем идет речь. Здравствуйте, Владимир. Документы получил. Копию отослал. Нам все еще предстоит решить вопрос с передачей. Кен, по скрипту, Виски по-прежнему вас ждет. Ого! Звучит очень таинственно. Вдруг этому Моранжи известно что-то, что могло бы нам помочь. Надо рассказать об этом Нине. Интересно, что она сейчас делает? Надеюсь, с ней все в порядке. Я очень за нее переживаю не явно не мой день сначала этот псих со своим больным желудком а теперь еще и бешеная собака мне нужно убираться отсюда и поскорее как только мы доберемся до следующей деревни меня сдадут властям на этом моим поискам придет конец как и мне самой заперто Прежде чем я доберусь до этой кости, пес успеет обгладать меня. Там сидит миленькая собачка. Играет с косточкой. Какая прелесть. Кожаный собачий поводок. Кожаный собачий поводок. Здесь указано, какой корм и в каком количестве следует давать собаке. Собака, похоже, предпочитает левую половину клетки. Этот люк ведет к бесконечной свободе. Ящик полон мяса. Возьму один кусок. Сейчас бы его подать с жареным картофелем и чесночным хлебом. Боже, как я проголодалась. Не путать с Дженсоном. Хм. Никаких видимых результатов. Судя по показаниям верхнего экрана, температура 12 градусов по Цельсию. Нижний экран отображает влажность 28%. Металлическая труба. Шланг от пылесоса. Длинный, гибкий, скучный. Не могу открыть. Заела. Господи, но ну это же так просто. Шланг от пылесоса. Металлическая труба. Слышу. Иначе у меня сейчас будут большие проблемы. Этот люк, ведь по краям люка слишком острые осколки стекла. Не уверена, что смогу там удержаться. Теперь труба точно от меня не убежит. Так я смогу забраться на крышу. Если, конечно, не перережу себе артерию об эти осколки. Проглотил со скоростью звука. Там сидит миленькая собачка. Возьму один кусок. Значит, какое-то время он будет занят. Кость. Если просунуть косточку плоской стороной и потом нажать... Внутри находится мешок для пыли. Надо его вытащить. Мне обязательно в этом копаться? Да, видимо, обязательно. Шручок шерсти какого-то животного шпилька для волос модель номер ноль восемь пятнадцать. чуть-чуть. Так, попробуем все сначала. Если кто-то и обладает полной информацией о том, кто из ученых находится в поезде, так это Сидоркин. Он является здесь научным руководителем и, должно быть, просто спрятал куда-то этот список. Ящик закрыт, на достаточно примитивный, но очень крепкий замок. Откройся. Статуя. Статуя. Если бы я не знала, что это не так, я бы подумала, что он не улыбается. Я возьму череп с собой, но с целым скелетом я разгуливать не буду. Скелет — это, наверное, символ престижа. Каждый второй врач или ученый держит скелет у себя в кабинете. Они им даже имена дают. Казалось, товарищ Ленин уже давно вышел из моды. Книги о сэре Фрэнсисе Дрейке, «Черной бороде», Генри Моргане, Уильяме Киди, Джеки Рэкхэми все это были невероятно милые люди, бороздившие океан под флагом с черепом и костями и посвятившие свою жизнь благородной цели истребления мирных торговцев. Я могу вращать статую. Правда, поднять ее невозможно. Видимо, она прикреплена к основанию. Статуя. Эта ваза не кажется мне красивой. К тому же она не представляет никакой ценности. А ты встала на место. Видимо, когда статуи встали в правильную позицию, запустился некий секретный механизм. Стены звукоизолированы. А теперь и этот стул. Здесь что, пытают людей? Красиво. Не вижу ни ручки, ни переключателя, который открывал бы эту створку. На этом стуле есть ремни для рук и ног. Здесь кого-то держали в качестве пленника. Книга про знаменитого пирата Билл Шмита, который сначала портил жизнь англичанам, а потом колонистам под порт Роялем. Книга про знаменитого пирата Билл Шмита. Судя по звуку, сработал какой-то механизм, но никаких изменений вокруг я не вижу. Механизм в книжной полке открыл створку, но за ней ничего нет. Странно. Очень, очень странно. и чуть не убила. Мне удается пережить покушение на убийство в квартире отца, столкновение с парнями из спецслужб. И тут меня чуть не убила какая-то картина. Страшная штука. Жизнь. Что это за замок такой? Если я все правильно поняла, надо отключить весь свет. Готова! Надеюсь, содержимое этих документов стоило моих усилий. И я наконец смогу выяснить, где папа. Здесь целая куча бумаг. Этот чертов список сотрудников должен быть где-то здесь. Ага, вот он. Все имена разделены на ученых, военных и агентов спецслужб. Здесь перечислено больше ста человек в одном только поезде, и хорошо за тысячу на исследовательской станции. Что они все делают, неважно. Я должна выяснить, есть ли на поезде папа. Так, посмотрим. После некоторых имен стоит крестик. Они что, все мертвы? Остается надеяться, что этот символ имеет другое значение: папа нет в списке. Его нет ни на поезде, ни на исследовательской станции. Это должно меня успокоить или встревожить. По крайней мере, его не вывезли в Россию. Но тогда обрывается единственная ниточка, которая у меня была. Надо просмотреть остальные документы. Кто знает? Может быть, я найду что-нибудь интересное. На этой папке написано «Проект Тунгуска». Надо бы посмотреть, что в ней. Целая куча формул и всякой научной ерунды. Я состарюсь скорее, чем в этом разберусь. А Что? Что это? Здесь что-то написано об отчете Коленкова. Да, это точно рука отца. В 1976 году он доказал, что предмет, найденный в районе Тунгуски, внеземного происхождения. Ознакомившись с отчетом, правительство дало исследованиям зеленый свет, разрешив расширить станцию для проведения секретных экспериментов над осколком. Эксперименты привели к открытию: осколок может изменять определенные радиационные поля так, что это оказывает влияние на поведение животных. После этого был открыт проект Тунгуска. Целью которого было улучшение данной технологии. Затем идут целые страницы с результатами испытаний. Должно быть, они провели тысячи опытов над животными. Только какой во всем этом смысл? Чего они добиваются? Может, хотят использовать для военных целей? О, привет, Олег! Надеюсь, есть хорошие новости? Что? А как Нина? С ней все в порядке? Черт возьми! Как это могло случиться? Я думал, вы будете за ней присматривать. Нет, не хочу я успокаиваться. Однажды я уже совершил такую ошибку и в результате. Да, хорошо. Где именно? Хорошо, уже иду.